Привет, друзья! Наличие инструмента текст позволяет создавать надписи с помощью встроенных вышивальных шрифтов и предустановленных шрифтов Windows, но не всегда решает вопрос при оцифровке текстовых надписей в логотипах. В этом случае вам придется поработать вручную. Погружаться в мир шрифтов и надписей мы начнем с оцифровки текстовой надписи Adidas. Загрузите изображение в программу, задайте нужный размер и прежде чем приступить к работе, проанализируйте картинку, попробуйте понять, каким инструментом вам будет проще работать. Первое, что бросается в глаза, это то, что все объекты надписи Adidas представляют собой блоки одинаковой ширины. Раз это блоки одинаковой ширины, то можно справиться с задачей с помощью инструмента «Незамкнутая прямая» или «Кривая» и строчки «Зигзаг». На панели инструментов выберите инструмент «Линейка» и измерьте ширину элемента в надписи. Если исключить размытие по краям, то у меня получилось где-то 2,3 мм. Добавлю еще 0,1 мм на компенсацию и ширина гладевого валика будет 2,4 мм. Первый элемент надписи – это круг без одного сегмента. Самое простое – нарисовать этот объект с помощью инструмента «Окружность». Выбираем инструмент, устанавливаем ширину 2,4 мм и создаем круг произвольного диаметра. Если при рисовании удерживать нажатой клавишу Shift, то вы сформируете круг, а не эллипс. Перетягиваем маркеры, задаем кругу размер равный размеру элемента буквы. Переходим в режим редактирования и по краям от точки А на равном расстоянии добавляем две дополнительные точки, кликая левой клавишей мыши. Наводим курсор мыши на точку А и жмем правую клавишу мыши. В выпадающем меню выбираем разделить в точке. Теперь выделяем точку А1 и нажимаем клавишу Делить на клавиатуре а затем удаляем точку А2. Теперь выбираем инструмент незамкнутая прямая или кривая. Открываем окно свойств инструмента и включаем обратное вышивание, ширину зигзага устанавливаем 2,4 мм, плотность с мм и включаем редкую строчку. Переносим курсор мыши на рабочее поле и формируем объект. Если вы работаете в режиме «Реалистичное», то переключитесь на режим «Строчка» и присмотритесь внимательно. Между объектами имеется протяжка. Устраните ее, перейдя в режим «Выбрать точки входа-выхода» и изменив положение точки L2 – конец вышивания у первого объекта, и точки L1 – начало вышивания второго. Первая буква сформирована. Вторая буква является копией первой с небольшими изменениями в вертикальном элементе, поэтому мы создадим ее с помощью копирования и вставки. В программе PayDesign имеется два основных варианта создания копии выделенных объектов: это создание дубликата, нажатием комбинации клавиш Ctrl-D. Дубликат создается в стороне от выбранного объекта и создание копии объекта в том же самом месте. Для этого нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl-C, копировать, и затем Ctrl-V, вставить. Точная копия выбранных объектов размещается в том же самом месте. Если мы будем создавать дубль в стороне, то нам придется выравнивать буквы относительно друг друга по горизонтали, чтобы буквы не прыгали. Это не очень удобно. Поэтому мы воспользуемся вторым вариантом. Итак, нажимаем, выделяем объекты. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-C, копировать, Ctrl-V, вставить. Не снимая выделение с объектов, прижимаем клавишу Shift. Наводим курсор мыши на выделенные объекты. Прижимаем левую клавишу мыши. Перемещаем выделенные объекты. Обратили внимание, что буква надежно сидит на горизонтальной прямой. Переместив объекты, отпускаем Shift. И левую клавишу мыши переместив букву измените длину вертикального элемента и устраните появившуюся протяжку следующий символ это точная копия вертикального элемента буквы а плюс укороченная копия этого же элемента Выделяем объект и создаем его копию. Перемещаем копию точно так же, как мы это делали ранее. Создав объект, устраняем протяжку. Точнее, оптимизируем процесс, уменьшая расстояние между концом вышивания предыдущего элемента и началом вышивания следующего. Конец вышивания отправляем наверх. Именно там начнется вышивание следующего объекта. Чтобы не выравнивать объекты по высоте, выделяем элемент буквы. D и создаем копию, удерживая клавишу shift перемещаем элемент, сохраняя его точное положение по горизонтали относительно элемента буквы D. Меняем длину элемента. Если длина элемента в режиме выделить не меняется, то переходим в режим выделить точку и меняем положение точки. Чтобы быть уверенным, что оба элемента буквы I аккуратно расположены относительно друг друга по вертикали, выделите оба элемента и примените к ним функцию расположить компоновка по центру. Если и было небольшое смещение, то оно устранилось. Полагаю, описывать создание буквы D и A будет излишним. Создание же буквы S – это всего лишь тренировка по работе с инструментом «Незамкнутая прямая». И если у вас не получается аккуратная буква, потратьте время на отработку навыка рисования инструментом. Обязательно вышите то, что у вас получилось. Во время вышивания обратите внимание, как ведут себя на ткани вертикальные и закругленные элементы букв. Если какой-то объект кажется вам шире, то внесите корректировку в ширину гладевого валика. Всем хорошего дня!